Современная притча-секрет спокойствия. Кто-то спросил мудреца. В чем ваш секрет? Какова ваша дисциплина? Он ответил. Я живу обычной жизнью, это моя дисциплина. Я ем, когда ем, сплю, когда сплю и занимаюсь делом, когда занимаюсь делом. Спрашивающий был озадачен. Он сказал. Но я не вижу в этом ничего особенного. Мудрец сказал. В этом вся суть. Нет ничего особенного. Спрашивающий все еще был озадачен. Он сказал. Но это делают все, едят, когда едят, спят, когда спят. Мудрец рассмеялся и сказал. Нет. Когда вы едите, то вы делаете тысячу вещей одновременно и потому ни одну в совершенстве, вы думаете, мечтаете, воображаете, вспоминаете. Вы не только едите. Когда я ем, то я просто ем, тогда существует только еда и ничего больше. Когда я гуляю, я гуляю и получаю удовольствие от прогулки. Существует только прогулка, и ничего больше. Что вы все об этом думаете?